Привет, дорогие мои труженицы Семейного фронта. На этот ролик меня вдохновил опрос, который я проводил в своем телеграм-канале о гадалках, астрологах, нумерологах и людей близких профессий. Кстати говоря, сюда можно отнести психологов тоже, так как вопрос не в том, в какой области работает специалист, а в том, насколько хорошим специалистом он является и как хорошо понимает людей и что им нужно. У меня нет абсолютно никакого предвзятого отношения к данным специалистам, поэтому никаких суждений или оценок я постараюсь не делать. Я даже не знаю, что именно вы поймете, когда досмотрите этот ролик до конца. Каждый возьмет то, что сможет. Хочу напомнить, что помимо того, что вы получаете в моих видео, есть еще и телеграм-канал, где мы выкладываем еще больше полезной информации.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 Я и сам нередко грешу этим, работая со своими клиентками, рассказывая о том, что будет в будущем и даже как будет вести себя бывший, если женщина будет действовать так или иначе. Это не и делать это можно с достаточно высокой точностью, так как определенные процессы закономерно приводят к определенным результатам. И на основании того, что мы видим сейчас, можно еще и понимать, какое было прошлое. Просто разные специалисты это делают разным путем. Кто-то пользуется логикой, кто-то хорошо развитой эмпатией, кто-то ощущением каких-то энергий, кто-то переводит в цифры и так далее. Но нужно понимать одну важную вещь, что предсказание будущего это всего лишь информация и здесь как раз и заключается главное отличие хорошего специалиста от плохого. Если мы знаем, видим, что впереди по судьбе человека есть какие-то препятствия и тяжелые периоды в жизни, наша задача в том, чтобы подсказать и научить, как их преодолеть. И не только научить, но и поделиться вдохновением, верой и силой для этого. Обреченность, пессимизм, уныние, последнее, кстати говоря, является смертным грехом, это путь в никуда. А вот вера, оптимизм и умение фокусироваться на позитивных моментах это то, что мотивирует и помогает достигать любых результатов. Именно поэтому негативная информация, которая преподносится без способа решения проблемы, будет только вас демотивировать и решать смысла жизни. Наверняка же вы знаете притчу о глухом лягушонке, единственном забравшемся на вершину горы, только потому что он не слышал возгласы других, которые кричали, что это невозможно. И это ваша задача, в первую очередь, оградить себя от людей, которые ставят крест на ваших отношениях, целях и со стопроцентной уверенностью предсказывают, что будет в будущем. Ведь они лишают вас субъектности, считая, что вы никаким образом не способны влиять на свою жизнь. И тут, конечно, можно провозгласить, что вся наша жизнь предопределена судьбой и мы не в силах ее изменить. Но судьба – это не конечный результат, это всего лишь события, которые будут происходить в нашей жизни. И каковой окажется эта жизнь в условиях этих событий уже зависит от нас. Судьба – это то, что предопределено в нашей жизни, но не сама жизнь. Судьба и предсказание будущего – это всего лишь карта того маршрута, по которому вы должны пройти, и она неизменна. Но как вы пройдете этот путь? каких достигнете результатов, на какой уровень выйдете, зависит от вас. И когда вам гадалка говорит о том, что вам никогда не быть вместе, эту фразу можно трактовать по-разному и в вашу пользу. Например, она говорит о том, что если вы коренным образом не измените свой образ жизни или себя, то он действительно никогда не вернется. И часто именно это я и говорю своим клиенткам но в то же время я учу, как прийти к этим изменениям и даю все необходимые инструменты. И у меня есть стопроцентная уверенность, что положительный результат неизбежен, потому что я знаю точно, будь я на этом месте и делая то, что сам рекомендую, неизбежно пришел бы к желаемому результату. У меня в этом нет никаких сомнений. Да это тяжело, да это непросто, но если вы сами не начнете из этого выбираться то никто не заставит вас применять те знания, которые могут быть вам полезны. Еще фразу о том, что вам не суждено быть вместе, можно трактовать таким образом, что приложив усилия для того, чтобы изменить свою жизнь, вы, во-первых, сдадите свой экзамен и избавитесь от этого, например, кармического брака. Во-вторых, просто поймете, что конкретно этот мужчина не ваш уровень. И в-третьих, Найдете более подходящего вам партнера и построите устойчивые и гармоничные отношения. Ну разве не красота? Одна негативная, казалось бы, фраза приговор, а вы получаете столько бонусов. А можно с подачи специалистов, которые высокомерно считают, что могут не только видеть судьбу, но и определять жизнь конкретного человека? А ведь приговор «он к тебе никогда не вернется» этим и является. Считать, что раз он ко мне не вернется – Тогда не имеет смысла ничего делать. Нужно опустить руки, уйти в депрессию и просто медленно умирать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Все. Легким движением руки вы лишены веры, источника жизни, своей внутренней силы и вдохновения. Будьте аккуратны с этим и с людьми, которые выносят приговоры. Ведь приговоры выносят судьи. Так а судьи, так кто? Гадалка, астролог, психолог или нумеролог определяют, как вы справитесь со своей судьбой или все-таки вы сами. А почему так важно научиться фокусироваться на позитиве? Как в отношениях, прощать и принимать недостатки близкого человека и в то же время ценить и быть ему благодарным за его положительные качества, так и в жизни в целом. Хотя бы только потому, что это дает вам силы жить, двигаться вперед и добиваться своих целей. Знаете же всем известную манипуляцию, что чем дороже мы заплатим за какой-то товар, тем больше будем его ценить. Почему так? В этой манипуляции есть грамотный обход нашей гордыни. Когда мы платим большие деньги за что-то, мы не хотим чувствовать себя обманутыми, и наше эго начинает убеждать себя в том, что товар действительно того стоит. А как в этом себя убедить? Искать положительные качества в нем и восхвалять их – та самая фокусировка на позитиве. И действительно, такой товар принесет вам намного больше радости и пользы, потому что будет вдохновлять вас на правильные поступки и действия, и давать силы двигаться вперед. Ищите позитив во всем, и будет вам счастье. До встречи. Подробную информацию о курсе, как достойно пережить расставание и вернуть мужчину, ищите на сайте мои видеокурсы.рф Не тратьте время, узнайте все правильные ходы, чтобы победить в этой игре.